Всем привет с вами Юрий и канал как заработать денег сегодня хотел бы с вами поделиться пятерочкой новеньких сайтов для заработка без вложений причем здесь будут в этом топе не только сайты но и даже расширения для различных браузеров поэтому ребят обязательно ставим лайк не забываем то что ссылочки на все проекты естественно для вашего удобства будут в описании Но мы начинаем, открывает наш топ-сайт под названием TextDroker. для заработка на этой бирже, достаточно пройти легкую авторизацию, начать подавать заявки на заказы, здесь мы будем зарабатывать на написание различных текстов и различных тем на различные категории то есть, мы грубо говоря будем зарабатывать на копирайтинге различных тем категорий, здесь огромное количество так что проблем по поиску здесь возникнуть точно не должно целесоответственно, тут тоже очень разные для каждой тематики своя цена, чем качественный текст, естественно он будет дороже также в системе есть рейтинг, чем больше рейтинг, тем выше шансы получить хорошее задание, а повысить уровень квалификации, в системе можно выполнить тестовые задания, от сервиса данный сайт для заработка использует в расчет в рублях и выводит деньги на веб-мане. минимальная выплата начинается от 110 рублей. На четвертом месте располагается сайт, называется дисконта, на данном сайте приложение вы сможете зарабатывать на чех из магазина за покупку товара, участвующих в акции, кэшбэк сервис дисконта имеет следующие особенности, есть версия для смартфоны для приложений то есть вы можете скачать официальное приложение на смартфон или зарегистрироваться на сайте программы с компьютера то есть заработать в интернете без установки приложения на каждую категорию продукции участвующие в акции имеется список конкретных магазинов и других магазинов чеки к сожалению не подойдут чек должен не только укладываться в сроки действия акции но и быть свежим не старше семьи иногда и пять дней сканер qr-кода в программе нет поэтому человеку надо фоткать при использовании компьютера нужно загружать через чеки выплату начинается всего лишь 50 рублей выплаты идут на киви Яндекс деньги paypal на банковские карты или на счет мобильного телефона в среднем приходят в течение нескольких минут на третьем месте располагается сайт под названием turbo на данном проекте вы сможете заработать или же подрабатывает о написании текстов сайта позволяет заработать за один хорошо написанный текст от 100 до 1000 рублей но для начала как всегда нужно пройти регистрацию подтвердить свои данные если вы здесь будет работать каждый день то у вас будет повышаться статус в вы будете зарабатывать намного больше, также здесь проходят различные конкурсы, даже есть конкурс, самый лучший копирайтер, за него вы сможете получить 20 тысяч рублей, конечно, если победите, но самое главное, что принять участие в этом конкурсе может абсолютно любой, даже только зарегистрировавшиеся пользователи, на сайте имеется еще и партнерочка, она здесь на 5% от заработка ваших друзей минималка на выплату с сайта 50 рублей выплачивать на вебмани и яндекс деньги или на банковские карты. На втором месте располагается сайт под Названием Adon Money этот сайт подходит для дополнительного заработка в интернете. Здесь мы будем зарабатывать на просмотре рекламы. Мы должны установить расширение на свой браузер, и неважно, что за браузер, это расширение сможет установиться практически везде, да и в принципе, все теперь вы будете сидеть, допустим, за вашим ПК, и у вас будет вылазить различная рода рекламка, из-за которого вы, собственно, и будете получать свои отчисления за один просмотр такой рекламы. Вы получите от 1 до 20 копеек, но также здесь еще можно заработать дополнительно на просмотре сегодня. Только здесь вам будут платить чуть побольше. Иногда проходит конкурс на самого активного исполнителя, где вы тоже можете принять участие. Возможно, забрать цены приз еще имеется партнерочка, она в целом неплохая, и на ней можно хорошо подрабатывать на пассиве. Минималка на выплату начинается всего лишь с одного рубля, выплачивает проект на Kiwi Яндекс, деньги и так далее. Ну и первое место забрал сайт под названием сидекс Это совсем молодой кэшбэк-сервис, который имеет свой характер и стиль здесь, как и на многих кэшбэк-сервисов, можно Делать онлайн покупки в любимых магазинах и получать хороший возврат денег или же кэшбэк на сайте вам даже не нужно регистрироваться копить деньги чтобы вывести и следи за начислением кэшбэка с магазина. все вопросы по поводу ваших начислений в виде кэшбэка решаются с помощью электронной почты возможно кто-то из вас скажет что это неудобно но много пользователей уже оценили функциональность сервиса ведь здесь практически нет минималки на вывод и средства выводятся автоматически также здесь можно заработать очень хорошо на пассиве на партнерочки до 15 процентов от покупок ваших друзей родственников ну или просто привлеченных рефералов выплата начинается от 100 рублей выплачивает на киви webmoney яндекс деньги на банковские карты на этом к сожалению ролик подошел к концу и давайте так если вам понравилось хотя бы одно расширение или хотя бы один сайт из сегодняшнего выпуска то обязательно оставляйте комментарий лайк не забудьте подписаться и кликните на колокольчик но если нет то ждите следующий выпуск потому что сайты будут все круче с каждым разом с вами был юрий и канал как заработать денег, скоро увидимся, всем удачи, пока.